Соловей, Салони, незамоздские, наши. Наши. Родные. Для тех, кто послужил и служит нашей родине, и будет дальше служить великой России. Салони. Олег, спалони. Ой, спалони. Держись, дорогие. Ой, на небес. Стал мы Ножка, видно, месть, быв ⁇ не в чем, Закручинилась, Я на правильный бой, провожая дорожку туда-нюю. Песнят вашным, соложка, сбой. Провожая дорожку туда-нюю. Песнят вашным, соложка, сбой. Только будет еще небоясная, Так подри, дружи, песней урудь, Распаковница, время не дастное, И с победой домой я верну, Распаковница, время не дастное, и с победой. Мой это зло всем дурака, твоя песня, это душа и сила российской земли.